Используют ли такие методы работы, как список знакомых, рекомендации, домашний кружок, раздачи расклейка листовок, соцопросы, телемаркетинг? Ребят, как вы думаете, использовать это либо нет?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 поколение лай. Это те люди, которые не боятся рисковать, это те люди, которые не любят постоянство, ну то есть постоянная работа, которая... это, это, это те люди, которые не за гарантии.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 который может, осуществ... который может ос... Ос... Ос... осчастливить огромное количество людей. И представьте, вот это признание, самое главное признание, когда